сорт острого перца джейфсич это сверхострый перец острота вот такого перчика от 900 тысяч по шкале Скобеля до 1 миллион 100 000. это вот такие вот красавцы перцы такого темно-шоколадного цвета высота такого растения от 80 сантиметров до метра 10 м. в чаплицах может достигать до полутора метров этот сорт высокоурожайный Вкус этого перца фруктовый с легкой ноткой хабанера. Перчики морщинистые. Срок созревания такого перца от 90 до 110 дней. Ну, может и до 120. Все зависит, где вы будете его выращивать. Если в открытом грунте, соответственно, он созреет чуть, -чуть позже. Высевать семена такого перца на рассаду надо будет. В 20-х числах января Сорт очень и очень урожайный Такие вот красивые морщинистые плоды в него Перец созревает от зеленого цвета до шоколадного Сначала становится таким светло-шоколадного цвета Потом темнее темнее И почти вот, как вот нижняя часть вот здесь вот темно-темная Это сверхострый сорт Очень урожайный если будете выращивать в квартирных условиях, кустик будет достигать где-то в пределах 40 сантиметров. Если в теплице, может достигать до полутора метров. Все зависимости, как вы его будете кормить, как будете за ним ухаживать.